Раз, два, три. Мотор. Большой-большой привет. Короче, у нас отремонтировали парк Швейцарии. Выглядел он большой. Вот так. Здесь было много разных кафешек, аттракционов и всякой-всякой такой штуки. И сейчас за них. Сейчас, короче, в него вбухали очень-очень много денег. Здесь что-то строят, все красиво. Говорят, что он готов на 95%, но я не уверена. И мы приехали посмотреть, что вообще здесь как. Здесь должны быть какие-то площадки. Зимой зальют два кота, открыли планетарий. Вот тут асфальт положили. И мы приехали погулять, походкаться, посмотреть, что у нас вообще здесь есть в центре города. Угу. Очень много людей с колясочками ну, пока что. Все, что я вижу. И кусты. Мы здесь ни разу не были, раз да, Вот тут... Чего? Вот куда это был мост. У вас больной площадки. Да? Идем смотреть. Идем смотреть дальше. Так-то, в принципе, здесь ничего не поменялось ну, спустя 4 года. 4? Но мы последний раз здесь были где-то примерно 4 Нет, года назад. Мы здесь были кроловили покемонов. Это было очень, да, даже Максима не было. Ну, 5 лет назад. Ну, я бы даже беременна не была. Короче, раньше вот в этом месте были просто деревья. Сейчас пока я вижу только лавочки и площадку. Тут этих развязок тротуарных очень много. Да, можно сходить потом туда, посмотреть, что там. Все угу. какие-то непонятные указатели, но непонятно, куда они указывают. Топаем в самый-самый центр. Он там. Да, еще ты ко, метр... ко мне жмешься, потом опять будешь говорить, то, что метр, ты тебя близко снимают. Нет, еще нам дойти. Самая главная штуковина. И мы топаем туда. Плюс к этому всему мы когда здесь все обследуем, все посмотрим, рассмотрим. У нас открыли большой-большой крутой торговый центр. Еще на километр, наверное, дальше. Мы тоже к нему пойдем. Хотим посмотреть, что там, и там скоро откроется огромный-огромный аквапарк, в который мы обязательно поедем. Да, который мы уже ждем два года, когда он откроется. Да. Мы уже, уже, мы уже все распланировали, когда-когда. Ну, вот мы, короче, все в ожидании такие. Мы ждем, поедем в день открытия снимать вам видосы. Да, то, что мы задолбались, уже кататься в Кустовский аквапарк, в который уже мы на всех горах по 150 раз скатывались. Я торговый центр отсюда Где? Вон это синий, это торговый центр. Ну да, торговый центр. Короче, здесь вот такая вот красота. Я иду, мы рассказываем то, что здесь так вот все и даже не показываем ничего. А, сейчас покажем. А, сейчас вот возьмем мы покажем. Вот Можем этот... вот там вот зеленую штуку показать. Это... Какая-то беседочка, да, по-моему. Хочу по главной сначала пройти, посмотреть, что происходит. Вон планетарий, кстати. Да. Сейчас. Лавочки. 300 тысяч рублей одна. Потратились. Ты думаешь? Не знаю, наверное, примерно. Так, если 100 стоит здесь, по миллиону, а здесь их... Тут 20, наверное. Ну, 20 прямо на туалет. Одна лавочка, Когда, думаешь, сколько? А он там, смотри, какая все круглая. Планетарий. Это планетарий. Мне <сёк> вот... Э -э Суфлер <сёк> <сёк> <сёк> подсказывает. моя помощница. <сёк> я хочу вообще найти какой-нибудь кофе и хлебануть тепленького кофейка, потому что, во-первых, я сегодня послала 2 часа, да. отработала 8 часов уже, время у нас час дня, есть, чтобы было понятно. Я встала в 3 камеры и ненастоящие звуки птиц, да. вон, О, за да. тебя, да, Короче, да. я встала в 3.20, приехала на работу без 25, я закончила вот по второго в час, и я свободен в А нас засрут как Соболева, то, что мы рекламируем. Ну, не рекламируем, мы приехали посмотреть вообще. Ну, Соболев ну, тоже говорил, при... что приехал посмотреть. Нижний при Никите не расцвел. Ну, честно, у нас реально за последние, наверное, лет пять, ну, хоть что-то стали делать. У нас оборудовали классный щелковский хутер. Кстати, был видос. Угу, угу. Вправо теперь, угу. я буду говорить не слева, а справа. Вот, его, кстати, реально классно сделали сделали этот парк, начали строить эквопарк, планируется что-то делать с грибным каналом, мы туда очень часто ездим, нам там очень нравится, поэтому нижний рассел при мне. И вот туалет замелел. Парк обещали доделать, пока одним городом у нас был, не помню, когда-то в августе, сейчас к слову декабрь, и как бы его не достроили. Мне кажется, это то фонтан. Смотри, какие интересные ну, Я говорю, они лишь не Да знаю, наверное, не видно нифига, но <связываю> да. Пока что не, не, не своровали. Там какие-то площадки, спереди. Тут, тут прям такая бетонная, здоровенная хорина. А там вон вот песенка, мы сейчас подойдем и посмотрим. Да-да. Какие-то две трубы непонятные торчат. Две трубы? У меня включает количество камер. Да. Очень сильно. Давайте поставим ставки настолько быстро. Сейчас к нам подойдут, потому что мы здесь гуляем с камер. Это вообще в жопу еще? Мне кажется, это фонтан какой-то будет. Не знаю. Это просто считай, Что это Фонтан на зимний период. На зимний период. какой первый большой фонтан. Очень здоровый. Ну, кстати, рядом. Ну, гигантский нахрен просто. Вообще я. Спереди. Пойдем, возьмем. У меня, у меня, у меня. Вот нравится. колонки висят, вот они и трепещат. Я вот Птица. Мне очень понравилось, что они включили звук. Типа мне леса. очень понравилось то, что они пока работают, <laughs> пока что. Ну что мается просто. Вот эта вот под колонка, да? Ведь? Да. Только вот это именно не работает. И GBL? GBL, прикинь, колонка GBL. Мне смущает количество камер, постоянно на каждом угу. Это типа Зачем? Ну смотри, сколько тут все бухали бабок, конечно, так, бибабок, надо же как-то себя обезопасить. А, Нет, я не просто думаю. представляю, что через пять вот здесь будут стоять жарить шашлыки на мангале, я думаю об этом. Не, будет, тут уже не пожаришь. В том году меня жарили ребята с работы вон там за икеанецом. Бессмертно. Угадаешь, кто? Я тебе за камерой скажу, кто с работы так делал. Обалдеть, камеры, камеры. елки, Да, но они что они пока работают. Вот ты елок? Нового года отсюда спит квартиру к себе. По ребрике. А до чего? Не знаю. Нет, да я, я буду нет, держать нет. камеру прям перед лицом, чтобы ты смотрела всегда в камеру, а не на меня. Качели! Че? Качели! А качели! О, нифига себе дурка выгод. Идим куда-то с никатели. Куда Мне еще что нравится здесь, что они везде ставят таблички всякие. Вот это опять О, что за бетонная фигня? Это фонтан, ребят да. Вон там идем вот, это. это качели Но Выглядит я круто видишь? На ней, кстати, написано, что кататься можно тем, кто весит меньше 70 кг Нам нравится Смотри, сейчас я солнышко буду Не надо тут так делать а? Не надо У -у -у, Ты довольный? Да, красота Десять лет не катался, сейчас телефон тут наверху Э Чё, не а это можно будет просто красиво под музыку сделать? Чё? Красиво было под музыку можно было сделать, поэтому что ты не болтал, я не болтала <тре> А вот там вот дальше мы как-нибудь там где-нибудь подойдем. У нас же там большущая река. И там, наверное, открываются красивые виды. Так что мы пойдем и посмотрим. Но выглядит дорого-богато. Дорого-богато. Вот это... правило. А. Вот смотри, там какой-то спуск впереди. Видишь? Посмотрим. Ну, Я Вообще, кто как бы не знал про наш город, он у нас разделен на две части. Я не знаю, распространенная с... ситуация вообще в принципе в других городах. У нас как бы город определен на две части двумя реками. Волвы и окои. И вот мы сейчас как раз идем, и мы увидим через реку. Мы через реку сейчас увидим нижнюю часть города. Нахуй. Мы живем на верхней, если что. Нам не нравится нижняя часть города. Только не обижается нижнюю часть. Опять напишут. Ну блин, он какой-то более производственный, такой серый, грустный, тухленький, что ли? Ну вот даже посмотри туда, там, блин, труба дымится все серое. Ну что, страшно. Поэтому мы как-то, не знаю, нам про справиться. Там тоже есть очень много красивых мест. Почему ты Московский так говоришь? Я так туда не хочу спускаться. Нет, мы туда не пойдем. Я мы просто понимаю. так вот посмотрим вот здесь. вот Дерево, кстати. В аптечках. Как думаешь, насколько быстро это сгниет? Следующий Нет, туда не пойду. Ты помнишь, говорила про набережные, которые хотят пульнуть? Оттуда -во, его прям до досюдово. Помню, да. Что Мы за набережная? Были мысли делать самую, по-моему, длинную набережную в России, в Нижнем Новгороде. Да. А что было понятно территориально по карте? Вот такую. Она была бы очень огромная. Это, я не знаю, сколько это просто, мне кажется, километров 10. Ну да. Так-то где-то в Краснодарском крае самая большая, где Ленжике очень большая, но к нам огромное сделать. Не знаю, насколько это выполнимый будет ли так делать, но почему бы и нет. Топаемся. Как непривычно, то, что из колонок эти птички. Да? Красиво. Круто, мне прям. Знаешь, когда обычно птицы поют, и прям такое эхо, а здесь в одном месте просто такое щебет Что это такое здесь? Отель для насекомых. Подарок от МГО и НОО СОП, наверное, там просто снегом замело. О, ты думаешь? Интересно. Да. Насекомые букашки там будут вот, плодиться. Здорово. Человеческую многоноску там. Ага. И... Пока что не взломали, этим дальше. Знаешь... Я есть подозрение на очень тухлый видос. Да? Мне кажется. Да что, мы гуляем, ходим, рассказываем. Никогда здесь не были многие. Наверное, из наших подписчиков здесь тоже никогда не были. Мы сейчас, кстати, увидим а класную горку. Да. Я, я думаю, только о ней хочу горка? дойти Горка, которая в аквапарке проходит через улицу. Мы видим ее. Угу. Вот я хочу посмотреть на нее. Угу. Остальное меня вообще никак не интересует. Угу. Ну, короче, обратно к фонтану вернулись. Сейчас пойдем смотреть, что там. Вот, вот, вот там. Куда пойдем? Ну да там да, я понимаю, как просто типа лес, скамейки, дорожки и все. Угу. Смотрим дальше, ищем кофейнику. Нашли мы кофе. Какао, зефирковый. Угу. Только оно соленое. Я не понимаю, почему. Попробуй. Что, как-то? Оно соленое. Нет, я как бы люблю соленое, но стоит вопрос, почему оно соленое. Да он не соленый, что тебе кажется? Да. Вот непонятно, невкусная. Не стоит. Да нормально, почему? Только потому что какао. Вот в этом делают как ну, кофейки, которая какао, а там вот какао вкусное. А это какая-то неспик с водичкой. Ну это прям местная такая палаточка здесь стоит, зелененькая. И здесь несколько таких. Угу. Так, Мы вверх. только что увидели эту горку. Я знала, что она там есть. Я подмурил, что надо идти смотреть. Она классная. Охренеть, на меня. она здоровая просто. Прикинь, вот так пульнешь оттуда едешь. Сколько там ехать надо? Прикол в том, что ты выезжаешь из здания, едешь через улицу, и уезжаешь обратно в здание. Прикинь, сколько ехать надо ну, там было несколько... пару посмотреть. минут, наверное, точно. Муж катиться Поэтому подписывайтесь на наш канал. Ждите, когда он откроется. Вот будет день открытия. Мы пойдем, на следующий день уже будет готов видос. Mm -hmm. И приезжайте к нам в город, потом вот а, шаг вам первый. Стопаем смотреть ближе, ближе. Учили. Потом мы придем в Санторговый центр, мне кажется, там что-то из аквапарка тоже будет видно. Ну, я думаю, там все закрыто, но... Ну, знаешь, вот кстово, там есть же стек... Стопо, стекло, там же видно все борки с улицы. Ну, да. Вот, видишь, что там тоже видно. Мы можем здесь сбоку подойти, тут по-любому тоже стекло а уже есть. А мы перелезем. Конечно. А почему да? нет? Нельзя, Можно же да, перелезть, реально? Не. Нет. Теперь договориться с руководством. Да. Там какой-то детский центр будет тоже строиться. Мне еще ничего нравится. Все одного дизайна, все одного цвета угу. везде. Все это зелено-деревянное. Все. Типа И... не синие красно-фиолетово-оранжевые. Все, все одинаковое. Стопись. Детская площадка, детские площадки. Они прямо разных стилях таких тупо все тупо сделаны. Тупо. Нет, там для больших, наверное, детская площадка. 18 плюс детская площадка. Игорку поблизу. Если вы ребенок в душе, пожалуйста, welcome. А вот для детей. Сейчас там опять будет написано до 50 килограмм. Ты прям разные-разные. Прям смотришь, типа а для чего это? Какие-то бревны. Вон сейчас перед хиты бревны. Где? Вон. А ну, типа ворот, что арка какая-то, непонятная. Дальше там куда-то Да, Охренеть, тут вот это горка Раньше Ближе этом... подходишь, она все больше и больше становится А mm. там две, это не одна По две? цвету смотря, а, они да, разные да, Красная, оранжевая Раньше на этом месте вообще был зоопарк Который, слава богу, закрыли, он был отвратительным По как отношению к как, животным как-то да. как упоминали это В самом вот... первом нашем видео мы это упоминали. Да? да. Вот Его закрыли, парк закрыли Вот сделали здесь такую штуку. Но очень долго он пустовал и был вообще прям ни о чем а что это закрыто? А это, ну, а, на это свете, закрыто. Наверное, она просто недоделана и зимой на ней опасно. Ага. Это, типа чисто полазить. Да. Здесь же это все бесплатно, ведь да получается? Да. Ухидеть. Пошли ближе с высока смотреть, на это классный город. Uh -huh. а там Дендрари. что написано. Дендрарий. Ух ты. Дендрарий. Да, пойдем смотреть. Дендрарий это цветочки, растения всякие, вот это вот. Да? Чего? Нет. А что это такое? А может быть и да, Леша вставить сейчас сюда, и мы все дружим. Дендрарий, это. Смотри, какие невысокие, А что за шарик? Зачем там шарик? Ну, туда вылетаешь, и там, типа, как в туалете, получается. Нет, я на таком кататься не И дальше съезжаешь. Вообще классно. Нет, мне кажется, из-за этого. Вообще классно. Там так не может быть, а просто. Почему? Мне кажется, зимой будет холодно в них кататься, нет? Я думаю, что нет. Или типа чисто вот эти горки не будут работать зимой? Да ну конечно. Смотри какие они прям с завитушками все. А, Вахшпи. Ой, еще Моги, какая там шаруха, тут, и в себе. На самом деле я только сейчас задумывалась о том, что в первый день идти очень стрёмно, Эти горки не пробовал. Будем испытывать? Нет. А ч нет-то? Да. На она здоровая, конечно. Знаешь, что вижу? Звездочки видишь? Я вижу не звездочки, но они будут пропускать свет, это 100%. Да. Там есть полосочки, вот про что, как было на Черном море. Помнишь? Да -да, да да да да да Вот там будет то же самое. Вон, вижу, оранжевые вставки полностью прозрачные. Ну, не полностью, но такая, да. Вообще, конечно. Ну, Пойдем быть... смотреть, что там за дендрами. Я, как понимаю, здесь намек на то, что здесь повесили очень много повешений. Там будет потом разведется много птичек, и будет все круто, классно. Ага. Понятно. А посмотри. Да, да. Пойдем. так массивно все выглядит? Ну, красиво смотрится. Да. Ё. Так, знаешь что дерево вот? Ну да. Сейчас будет смешно, если Нет. это пластик. Там дерево. О. Загляни куда, может он там сидит? Ну, там было бы видно, слышно. Да, скориченка с Вообще пипец. Много разных всяких живностей. А это сразу, видишь, экс... Блин, такой не искусственный. Короче, кормушки для птиц. Птички тут кушают. Букашки там плодятся, и птички их кушают. А, ты думаешь, почка пищивается. Да, да, да. Фига себе. Мы туда не пойдем, мы не будем. Но они явно здесь уже где-то обосновались. Да, смотри, пользуются, спросом. Кафе. Кафе не туда. О, конечно, только в России. Все везде классные эти скворечники сделаны. И кто-то повесил вот эту баночку а из-под молока. Вон еще пластиковый. Отлично, молодцы. Много, много, да, скворечник, молния. И молния интересный корм будет их не Люди. Люди. Вообще, у нас изначальная была мысль приехать сюда с мелким погулять, покататься там на всяких горках-не-горках. -горках. Но М сейчас я понимаю, на самом деле, что здесь делать ребенку нечего. Ну, почему там эти площадки? Ну, не зимой. Ну да. То есть, приехать сюда летом покататься, да, я сомневаюсь, маленькому Ну маленькому ребенку будет интересно здесь гулять. просто. Ну, вряд ли. Да. Без ничего нет кроме деревьев. А вот аквапарк был бы интересно открывать, пожалуйста, быстрее. Не, есть, можно позалипать, чисто погулять, места. Особенно когда если все остальную часть доделают, Да, очень много планируется всего сделать разного интересного. Mm -mm. Mm -mm. Но там закрыто же много. Там же тоже по-любому будут какие-то площадки, ну, какие-то тропинки, какие-то скворечники. Там, кстати, была собачья площадка. Большая такая, типа, с разными... Вот, ну, да, ее еще откроют. Верюся, кусячина. Мы выдумывали. А еще мы ни разу не были вот в этом торговом центре. Он открылся буквально неделю назад. Ноября. Буквально неделю назад. Ну, это, да, примерно 25 число, как я и сказал только что. Вот, и мы, в принципе, хотим сегодня сходить туда, посмотреть, что там открылось, какая там красотища, не красотища. Ну там написывают. Что? А, у нас же ролик вышел, кстати. Пап, а там написано это комментарий? Да, комментарий. Ну? Рано, типа, начали украшать. <с> знали, знали бы, когда мы это все украсили. <с> Какого числа? Мы все. один раз украсили в начале ноября. Прям в начале, в первых числах. Один раз в октябре, в последних числах, в том году, 30-х числах октября. Я пыталась объяснить эту позицию, если сюда зайдут кто-то с того ролика, просто раз уж в тему зашло. Нету, ну Мы не видим смысла украшать квартиру, ёлку. Ладно. Пос... Вон там. Что? Можешь пойти там. А? Поставить елку на две недели можно, но когда ты хочешь украсить всю квартиру, запариться, что-то там мы рисовали на окне, э, вешать какие-то фигурки по квартире, стараться, блин, сутки, чтобы это все сделать, там две недели убрать, ну, такое. Нам хочется, чтобы это длилось две недели. Что сказала? Два месяца. Вот, поэтому... Вот, смотри, какая штука тоже, вход. Скорее всего, по-любому книжник какая-нибудь будет. Или какие-то машинки, да? Как думаешь? То, что там был какой-то ангар, типа прокат. Здесь какой-то ангар. это какие-то технические помещения. Ну, может быть. Я думаю, ты прикинь, сколько здесь снабжения всего камер. Вот это все, все же как-то надо обрабатывать. Должны какие-то люди, охранники, кто-то быть. Это какие-нибудь для техники, может быть, для уборочной, опять же. Мне так кажется. Что Возможно. Это... О, помнишь, о, ну, должна... прям большая, смотри, пожалуйста. А администрация парка? Фух, далеко, Просни, далеко. Ты. Что администрация парка? Что? А, да, о. Администрация парка. Не увидела, где должно быть два катка. А? Я тоже. Просто как бы парк кончился. Ну, может, чуть подальше. Куда? Ну, там Ну, мы же, видишь, мы, смотри, мы прошли там и шли прям по этому, по лесу. Может, ты вот здесь вот? Здесь нет, здесь нет, в горке качели. Тоже разные, говорю, вообще прям разные-разные эти сделанные площадки. Вообще офигеть, конечно. Холодно В один день на одну сходил, на вторую, на третью, на 10 на 144-ю, ну и так далее. В принципе, на целый год спать в разных площадок. Ребенку никогда не надоест. А пока дойдешь до последнего, он про первую забудет. И как можно по кругу. Они создали вечный двигатель. Большой вопрос теперь, как отсюда выйти вообще, чтобы попасть туда. забор. придется обходить? Леха Чербаков, перевед... передавай нам привет. О, лазим через забор в костюмах. Ой, смотри, какие олени. Один, ну, олени, он один. Ну, там олени. Ну, видишь, там просто рядом кто-то ходит. Смешно, смешно. Ну, а что ты никогда не смешишься с моими жидками, Хотя бы сейчас улыбнулось. Спасибо тебе большое. Челном бью. Я прям загубела, если честно. Я прям в шоках от того, что здесь поднастроили. Прям глаза прям так, видите, прям, да. В разные-разные стороны. Разных-разных много штук. Вот. С той стороны шли, одно видели, с этой другое. Это магия. Мне Хогвартсу. У нас на улице сейчас, к слову, градусов минус 7. Ну, плюс-минус. Мы закалели, как будто минус 30. Ну, не 7, наверное, 3, наверное, 4. Нет, больше сейчас не минус 3. Привет, Сиря. Какая похода? спасибо говорит Температура будет относительно... спасибо. Чувствуется, значит, как минут 10. Ну угу. что холодно очень, прям вообще. Угу. Ну тоже смотри, какие-то коллоза. Ну, это закрытое, видимо, все. Да, Зима, наверное, да, на зимой нельзя просто поэтому... Ну да. Запаковано. Можно прям хорошо тут разложиться. Если... А вот, наверное, какой-то каточек, нет? Смотри, какие Смотри, пещеры какие-то, видишь? Небезопасно. Кстати, в день открытия сюда можно было попасть только с наркотиками. Мы ходили, но мы не поехали. Потому что да. он открывался в день города, и мы стояли в 12 часов в очереди на бас. Да. Не в очереди, просто в толпе, а вот так. А это что такое? Интересное что-то там такое, что просвечивает. о детский центр туалет видишь прям таблички mm -hmm. направляющие одностороннее двухстороннее движение видела где двухстороннее шучу о флешка самурай планетарий да написано но сказать кроется да прикольно сувениры будут много всякого чем да молодец какая сама сумма там не как бы все Ну мы по-любому еще придем, когда здесь будет чуточку потеплее градусов на 30. Ну нет, я леду не готова тратить. На... Ну почему? Тут, еще раз, тут все как раз все достроит. И у нас будет машина, надеюсь. И мы прям быстренько можем так. Оп! Повернул так немножко, да? У нас вообще в мыслях. Да, такой будет опять видос, короче, ни мне о чем. Да. Видос называется по клке. Мы планируем но до последнего я не хочу никому говорить. Ну, типа, родственники-то знают, какую мы хотим, но максимально не распространяться, вплоть до выхода видоса, какую мы машину взяли. Я надеюсь, что все сложится и получится, мы возьмем именно это. Да, было бы очень хорошо. Уже эта пушечка просто будет прям... Ну вот, собственно, мы внутри. Что тут, я не знаю, это машина губится центр. тоже много-много мест еще не открыто. Большинство. большинство. достаточно прям пафосный пол. Смотри, какая-то... Я хотел покрыть но... Просто посмотрим, что вообще так. Нет, так прикольно. Достаточно пафосный так все сделано. я бы сказал. Прям как раз для меня. Ну, почему потыкал в экранчике? Потык. Мне интересно, где аквапарк. Аквапарк? Это единственное, что мне интересно на самом деле. глубоко модный шопинг мол ну, что, ну нет? Что? Что, что, что будет интересно нет пока нет ну вот Ну я думаю здесь будет карта расположения магазинов скорее всего ну, там такие бывает широкие да. везде пространство там еще выше спасибо спасибо что прикольно прям ну, а здесь посмотреть что тут. Да, круто, то тенечка. Ну, мне нравится. Смотри, какой пафосный потолок сверху. Видишь? Ага. И есть. как будто из деревни приехал. Да, да, магазину. да. Смотри, ух ты. На самом деле для нижнего это очень такой Да, да, да. При входе вас встречает вот такая вот елочка. Вот такая красотулечка. В принципе, сюда. Сколько получается? Один? Два, три, четыре этажа. О, Ум, о, на себе. На четвертом этаже быстро. А как тут много места? Ни хрена себе? Прийти, вообще громадная площадь просто. Будет като. Мы да. как раз придумали, когда на като. Идем угу. на четвертый этаж, он там как раз Футфор должен быть, потому что я там увидел кафе. В общем, ну в любом, то он каким концерты будут проходить, нам больше, чем Вы Выденься. Сцены стоять и тут прям да прям да а где а где этот, лестница лестница лестница лестница лестница лестница лестница лестница лестница лестница лестница лестница лестница лестница как далеко. Так непривычно. Для нижнего это очень много. Угу. Обычно стараются сделать места, чтобы больше магазинов впихнуть, И здесь как-то вот сделали больше расчет на пафос какой-то, да? Погуляем. до сих пор так да. так прям, не по что размерам. Ты думаешь, что так? А, вон, да, тут суши -визы. Я тебе говорю, вот, это же не, не по размерам этого торгового центра вообще. Ой, вот, смотри, вон, там что-то дубасит. Колоть уже что-то. Вон и скалатор. Чего эскалатор? Вон, вон а, и Ну да, круто. Смотри, какая высота. Они не что, Ой, нет, не хрень. Ой, нихрена, вообще аж башка Тих. Офигеть, там стрмный. Леди маленькие маленькие. Там черышечки вот такие вот. Мне нравится. Хочешь на новой садошку посидеть. Не хочу, не хочу. <laughs> я хотела погреться, у меня вот сейчас я хожу, у меня ножки греются. Ты еще не сомневаюсь, но не согрелась? Ноги нет. Ой, блин, хмука вообще. Это на углу встать. -то. Ну джей. Да. Ну, вот в одном месте. зим, -зим такой там. Башка сразу такая... у, -у, -у. у меня и не голова. А чего тяжело? Поджимаю этот строп. Мне классно, классно. Все, ты одобрила? Продолжаю снимать. Тут такой какой-то видосик получился у нас. Чисто поговорушки. Показушки. Мы показали, что у нас такого нового тут, в принципе, открылось в последнее время. Вот такая модная штука. Сходили в прикольный парк. Было бы теплее, было бы светлее, было бы интереснее, было бы больше более какое-то информативное видео. Но ну, это мы вот просто, чтобы мы не пропадали, мы здесь ходим вот по таким вот местам. Да. Будет теплее, будет весна, все пощупаем, все покажем, везде полазим, все будет классно. Да. Чао, какао, да. комментарии, ну, вы сами все знаете. Да. Мы поехали домой греться да. и смотреть бумажный дом. Да, let's go.